World of Retail – международная криптоторговая электронная коммерческая площадка партнерских продаж для малого и среднего бизнеса. World of Retail – это Тысячи проверенных поставщиков товаров и услуг Прием платежей в криптовалюте Внутренняя система обмена валюты и мультивалютный цифровой кошелек Точки верификации Смарт-контракты, интегрированные системами логистики Эффективные инструменты продвижения. Автоматический перевод на язык страны, в которой вы находитесь. Внутренняя CPA-сеть для лидеров мнений. Сотни тысяч небольших производителей до сих пор не могут выйти на мировой рынок. Эта ситуация требует скорейшего разрешения. Именно поэтому одной из основных особенностей World of Retail является использование блокчейн-технологий. Это позволяет сделать платформу прозрачной, открытой, максимально безопасной для всех участников транзакций. Кроме того, сокращаются транзакционные сдержки, уменьшаются бизнес-затраты, упрощается процесс купли-продажи. Технология блокчейн отменяет любые барьеры между продавцами и покупателями, формируя открытый рынок с бесконечным потенциалом роста. Особенности электронной коммерческой площадки World of Retail. Упаковка и продвижение товаров-поставщиков Кэшбэк, скидки и бонусы для покупателей Выгодная партнерская программа Обслуживание клиентов 24 часа в 7 дней в неделю Станьте владельцем WR токенов или поставщиком товаров и услуг платформы Тогда эта могучая бизнес-машина будет работать на вас! Экономика WR токенов основывается на унификации бизнес-процессов внутри площадки и огромной дистрибьюторской сети, которая успешно работает в 15 странах Европы и Азии уже более трех лет. Надежность и привлекательность WR токенов обеспечивают два собственных бренда World of Retail. Вертера – производитель товаров для красоты и здоровья. И Майнинг Клуб – промышленный майнинг мощности по добыче биткоинов. Мы гарантируем прозрачность и открытость контрактов. Смарт-контракты и исходный код размещены на GitHub. Приобретайте товары со всего мира за криптовалюту и токены WRCOIN. Свободно конвертируйте валюты внутри площадки. Платите за все услуги в World of Retail и продвижение ваших товаров токенами WRCOIN. Получите токены WRCoin как вознаграждение по партнерской программе или за создание презентационных материалов для карточек товаров, описаний, локализаций и фотографий. Капитализируйте, обменивайте, покупайте. Эмиссия токенов WRCoin строго лимитирована, поэтому они будут всегда пользоваться большим спросом. А с развитием электронной коммерческой платформы World of Retail их ценность будет только расти. Участвуйте в ICO с октября 2018. Анимационные ролики Line of Space. Современный метод продвижения бизнеса.